Я думал, он подошел к тебе познакомиться. Привет. Да ладно, что он тебе сказал? Я думал, может... Поэтому, походил, можно... Серьезно? Я думал, так быстро он попросил просто мелочи у тебя. Часто к тебе подходят? Достаточно. Ты на спорте, да? <сл concerts> <сех> что? <сех> Ясно. Слушай, постой минуточку. Ты на метро, так понимаю. Ты метро? Постой одну секунду. Я, ну как бы знаешь, тоже не просто к тебе подошел, не просто спросить как дела. <laughs> Подожди секунду. Как? Скажу, нет. Как зовут? Меня А меня Валера. Валера вообще такая. Чем занимаешься? Я. Я педагог. Что я ты? С да. Класс. Это интересно, наверное. Ты знаешь, вот я бы выпал с тобой кофе. Свободная. Я бы выпил с тобой кофе в свободное Паника. время, чай. Нет, только протеин. Только протеин? Давай бахнет свой протеин. Слушай, у меня есть классный. У тебя есть шейкер? Есть, с тобой пятерочка. Давай пятерочку. Слушай, я забыл, я я забыл шейкер, и я сегодня мне пришлось пойти купить протеинный батончик, и как бы его после тренировки скушать. Нормально. Вот такие дела. Так, да, свободно. Знаешь, я буду сегодня настойчивым, потому что ты мне понравилось, и у тебя нет шансов больше. Блин, я сам такая женщина. Я понимаю. Понимаешь. Женщина? Сколько здесь? 40? 40? 50? Сколько? Сколько тебя? 20 там слишком небольшим таким. Небольшим? 21,1. А мне сколько? Старше тебя или младше? У меня тоже 20. Лишним, С лишним небольшим. Да, небольшим. Я просто еще не побрился, поэтому.. Возможно, я выгляжу немножко старше. Обычно мне говорят, что 30, 28, 29. Но я немножко младше. А ты? Ладно, да. Короче, короче. Когда у тебя свободный вечер был? Планируется ближайшее. Тогда я позвоню тебе завтра. И, будет время, желание, и будет время и желание, мы с тобой сходим. Вот если вдруг у будет время желание, можно Ну вот. Потому что у меня со временем очень сложно, если честно. У меня Слишком. Тоже. Я думаю, что у тебя еще лайтовенько будет по сравнению со мной. Да, серьезно, кем ты работаешь? Кем я работаю? Ну, у меня свой проект, поэтому у меня очень много работы. Оставим это пока что в тайне. Я тебе. Потому что мало тебя знаю. Вот я, я, я тебе сейчас расскажу, вот ты такая, знаешь мою тайну и все, и больше я тебя не увижу. Так, какой у тебя код? М -м -м. Это ты? Нет, нет. нет? Это фигура, которая нет, тебе нужна. Нет. нет, нет. Не помню. Новый номер, что ли? Там земной, ты просто не не ты помнишь? Год, просто его не запоминаешь? Держи. Все? Что тебе сказать на прощание? Даже нечего. Ничего? А как же пожелать хорошего вечера? Спасибо, что пожелать хорошего вечера. Я хочу обнять. Нет, нужно мне обнести. Давай, за ручку. Пока.